всем привет вот он наш свежезалитый пол вчерашний вот сегодня на дворе тяжелые времена и могут обокрасть залезть в дом и так далее вот решил приобрести видеонаблюдение сейчас покажу цифровой видеорегистратор. Вот. Примерно вот такой вот приобрел. Потом приобрел камеру с той же серии. Небольшую кучу проводов. Коробка, куда заходят все провода. Источник питания для камеры ну, взял вот такой старенький мониторчик. Попробовать провод для монитора. Вот, и тут у меня есть старенькие жесткие диски. Вот. И старенький жесткий диск. Такое на 160 гигов. Чисто протестировать, попробовать. Так как камера одна, не должна сильно много записывать. Сейчас будем пробовать все это собрать в кучу. Так, в коробке есть краткое руководство. Бла-бла-бла-бла-бла-бла. Если что-то не поймем придется почитать так. сам сам ресивер а, выглядит вот так вот так вот. так так ресивер электрон там видеорегистратор вот, ресивер видеорегистратор был приобретен на 8 аналоговых камер. Имеется выход под микрофон. Получается, здесь у нас сзади есть сетевой, HDMI и VGA. Как раз через VGA попробую подключить данный монитор. Имеется два USB-выхода и питание. Больше не вижу ничего. Тут кнопки ну, что горит, что не горит так, С этим понятно В комплекте идет мышь. мышь Для настройки оборудования а, Блок питания Блок питания И Провода Одна и вторая ну, Это, видать, питание Это у нас Болочки еще Количество их трех штук Так, далее Далее Коробочка Коробочка видеокамерой Видеокамера, Видеокамера. Так, Секундочку, размахаем Уберем Сокетик Сокетик уберем так, вот так выглядит камера. Инфракрасная подсветка. Написано. Вот. 330 миллиампер, 4 ватта максимальная, 12 вольт потребления. Больше ничего нету, никаких обозначений. но ну, в принципе, выглядит довольно-таки неплохо. Посмотрим, как все это будет. Так, в комплекте взял, получается, штекера, питания. Бумажки это для крепления камеры самой что еще забыли посмотреть? Посмотреть забыли питание для самой видеокамеры. От разных вещей, конечно, запитывается. Вот цена питания. Сейчас, секундочку. 1 ампер у нас потребление. О, максимум, что он может отдать, это 1 ампер. То есть, камера потребляет 0,33 330 миллиампер, соответственно, ну, две камеры на одно питание можно будет подключить. Вот. Сейчас начну собирать и посмотрим, как просто подключить видеокамеру. Сейчас, вот то есть я вижу картинку в принципе в принципе я вам скажу так это вот коллектор на который были обзоры полы на которые тоже были обзоры можете посмотреть в плейлисте про стройку так Ладно, я тут как бы перемещаю вот эту камеру, и там, там, ну, в мониторе можно видеть, как, как камера вот так вот. Ну, короче, как-то так снимает. В принципе, видно хорошо. Камера не теряется. Вот. Сейчас, наверное, буду устанавливать ее. Ну, я ставлю это все на ночь. Потом доставим еще камеры. Ну, правда, куда поставлю, я вам не покажу. Все. Соответственно, вот так за какой-то короткий промежуток времени я настроил видеорегистратор. Подключил к нему камеру и все заработало. Все очень просто. Возможно сделать своими руками. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока.